Всем привет! Сегодня представляю новую версию гранатомета rpg 7 под иглы от Страйкард. Какие же обновления появились в данной версии? Итак, в первую очередь, прицельные колодки были приспособлены под оригинальные прицельные приспособления. Это целик и мушка от RPG 7 Далее. Теперь можно использовать оригинальные накладки от РПГ-7, как на пусковом устройстве, так и на центральной ручке. А, также полностью переработан ОСМ. Сейчас я продемонстрирую его приблизительную работу. Теперь ОСМ практически полностью повторяет оригинальное пусковое устройство. Значит так, э чтобы произвести выстрел, нам необходимо замкнуть два этих контакта. Чтобы произвести выстрел, нам необходимо нажать на спусковой крючок. Но спусковой крючок блокируется предохранителем. Зажимаем предохранитель, нажимаем спусковой крючок. Ударник с контактом смыкается с другим контактом и происходит выстрел. После того, как мы отпускаем спусковой крючок, Включается разобщитель и он размыкает контакт. Это сделано для того, чтобы вы сразу же не запустили иглу после того, как вставите ее в растров. Для производства следующего выстрела желательно снова завести курок. Курок заведен и делаем все точно так же, как в первый раз. Выстрел. Вот так. так. С обновлениями я вас познакомил. Теперь я хочу попробовать пострелять вновь по красному кирпичному зданию через прицел ПГО. Сейчас я установлю крепление для камеры, чтобы заснять из другого ракурса, и мы продолжим. Стрелять будем по прицелу ПГО, по сетке, предназначенной для гранат типа ТБГ и тандемов. Хочу попасть в красное кирпичное здание, а желательно вообще в дверной проем. Заряжаем. Поехали! Взрыва не видно и не слышно. Попробуем еще раз. Еще один снарядик. И опять непонятно, и опять непонятно, куда он улетел. <с: к relieved> <с: coughs> Какой можно сделать вывод? Надо проводить испытания, когда нет снега. На этом по испытаниям гранатомета у меня все. Также хотел сделать небольшое объявление. Теперь у меня появился Бусти, так как на культе... Возникают постоянные проблемы с приобретением моделей и выводом средств. Поэтому все платные модели теперь размещаются на бусте Также на Boosty можно подписаться для тех, кто хочет поддержать канал. Для подписантов есть небольшие бонусы на страничке. Ну а на этом у меня, пожалуй, все. Будьте живы и здоровы. До скорого.